Здравствуйте! В эфире канал Форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов и сразу же представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это поэт, писатель и политик Алина Витухновская. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот так вот устроена жизнь, что часто запланируешь один сценарий разговора, но новости развиваются. Стремительно и подкидывают какие-то новые сюжеты. Ужаснейшая трагедия сегодня произошла в Казани. Стрельба в одной из школ, в ходе которых пока, по разным оценкам, погибло от 8 до 12 человек. В основном это дети одна учительница. Пока еще много неподтвержденной информации. И вот в связи с этим я бы хотел у вас спросить. Вот мы видим после митинга 21 апреля, как действовали спецслужбы, вот эта вот технология системы распознавания лиц, когда постфактум ко всем приходили. И вот сегодня тоже такие резонирующие с этим новости, что, например, активисты, дела нового, не дела нового величия, а бессрочного протеста получили сроки Ольга Мисси, и ее друзья соответственно, по соответственно ограничение свободы утром в хабаровске пришли к одному местному художнику за пост в вконтакте 2018 года о взрыве в архангельском фсб и вот на фоне всех этих новостей вот как вам кажется спецслужбы в россии расставляют свои деятельность не те приоритеты или проблема с этими ковумбайнами и школьными шутингами она гораздо более глубже. Ну, во-первых, я хотела бы выразить свои соболезнования всем пострадавшим в Казани. Это, безусловно, чудовищное происшествие. Но Что касается того, о чем вы говорите, мне кажется, что происходящее — это всего лишь две стороны одной медали. Одно не противоречит другому. И вообще, возможно, что и то, что мы наблюдаем сейчас, есть часть спецслужбистской провокации. Поскольку сейчас прочитала в РБК со ссылкой на источник близкий к ФСБ задержан 41-летний мужчина который подозревается в пособничестве, возможно молодого человека накачали наркотиками возможно его как-то стимулировали, возможно ему дали оружие как это тихий человек на глазах всех сходит с ума, это одна из версий вторая версия произошедшего, то что мы же действительно теперь с вами живем при самой настоящей диктатуре. И люди, даже далекие от политики, понимают это, вот, ну прямо и чувствуют. И когда человек понимает, что он обречен на нищету, когда он понимает, что у него нет социальных лифтов, но он не обучен ни политическому языку, он не понимает социального устройства, он еще не знает, что происходит в России, он как не понимает это исторически и в контексте жизни в общем и целом, но повторю, что он это чует на собственной шкуре. Что происходит? Возможно, что он совершенно естественным образом сходит с ума. То есть политические политическая ситуация, политические требования, не сформулированные определенным образом, буквально ведут к безумию. Ведь чем больше будет недовольных в стране, и чем меньше будет у них шанса высказывать свою позицию и слышать от других, что на самом деле происходит, тем больше люди будут замыкаться в собственном психическом мире, и мы будем а, видеть то, что вот произошло сегодня. Кстати, одно не исключает другое. То есть человек мог сам по себе сойти с ума, кто-то мог за ним наблюдать, он что мог что-то писать в ВКонтакте, какой-то спецслужбист мог просто как бы сесть ему на хвост и спровоцировать эту ситуацию. Что происходит дальше? Тут же, не прошло и получаса после этого происшествия, и Путин ужесточил правила оборота гражданского оружия. И прям тогда напрашивается мысль, а не постановка ли это? Я не хочу быть конспирологом, но в нашей совершенно картонной, сделанной, искусственной стране, которая держится на соплях, все что происходит вокруг, должно вызывать определенные сомнения. вы все, что происходит в публичной сфере, очень часто напоминает постановки и периодически ими и является. Да, действительно, пока вот заговорили об ужесточении оборота гражданского оружия после вот этого вот случившегося чудовищного происшествия. Кстати, действительно, стоит сказать, что я тоже, конечно, присоединяюсь к вашим словам об соболезнованиях всем родственникам погибших. А ждать ли нам еще каких-то репрессивных законов в связи с этой трагедией, которые уже будут регулировать какие-то более политические сферы жизни? Ну, смотрите, то, что мы вступили в последний, я думаю, Дальше уже нет. Ну вот, дальше уже нет. Но людей расстреливать и ссылать на соловки, конечно, не будут. Мы живем в 21 веке. Мы пришли к, конечной, к конечному этапу диктатуры. Насколько она может вообще быть как бы, в природе современного мира? И, естественно, эта диктатура будет исключительным образом связываться с ужесточением законов, арестами, посадками, ограничением любого вида. Какой-то серьезной деятельности, но и с экономическими поборами, вплоть до отъема там денег, квартир и так далее, это, наверное, уже самый последний этап. И вряд ли это связано будет с сегодняшним происшествием. Большей частью, конечно, связываю ужесточение диктатуры, совершенно бездарной политикой ФБК, о, ком, о чем мало кто хочет говорить, но я говорю, потому что молчать уже нету смысла. То есть вся оппозиционная деятельность последних десяти лет, заточенная под фигуру Алексея Навального Волкова и всю команду ФБК, все общественные консенсусы, которые были на это подписаны, а это и люди, так называемые лидеры мнений, это и лучшие относительно, насколько это может быть в России, оппозиционные СМИ, это, увы, и западные СМИ. Все создали ту ситуацию вот этой вот несменяемой диктатуры, несменяемой оппозиции, такой же несменяемой как власть, которая фактически за... зачистила и завалила вообще все, что можно, посадив своего лидера в тюрьму. Теперь они а, собирают донаты. Вчера буквально Волков написал, могут ли... Это он как бы объясняет своим подписчикам, что можно, а что нельзя. Единственной его целью, это очень видно, он уже действительно, он и так выглядел как мошенник, а теперь это даже не скрывается. И если как талантливые мошенники скрывают какие-то движения и рук, и мы не можем их распознать или уличить, то здесь все совершенно очевидно. Вот он пишет, могут ли репосты, записей со страницы ВБК штаба Навального подпасть под статью за экстремизм. И сам отвечает, это как бы его спрашивает. И сам отвечает на этот вопрос. На, на наш взгляд, нет, но решать будет товарищ следователь. Ну, не товарищ следователь, просто следователь. Это что вообще такое? Почему вы... Имеете наглость рисковать последними остатками оппозиционно настроенных граждан, собирая себе эти несчастные донаты, вам больше не на чем заработать, вы умрете от голода. Или зачем вы Какая цель? Собирание донатов в ситуации ужесточившейся диктатуры, когда каждый, кто имеет отношение к ФБК, рискует, а выехали, причем выехали из страны, причем последний момент публично очень некрасиво, все представители ФБК, за исключением Любови Соболь, которые, я считаю, что ее просто таким образом подставляют, ее продолжают пиарить «Эхо Москвы» как э, политика, но как бы одиночка в такой ситуации, не политик. Она как заложник жанра, она не может остановиться, но она очень сильно рискует, а ради чего? То есть тоже непонятно. То есть э, она здесь осталась, но как бы, ее судьба... Она не непонятна, не неопределенная и странно позиционировать ее теперь как политику. Там действительно, да, она заложник жанра. Все остальные уехали с их точки вот, с, уезжать в такой ситуации и требовать донатов. Но это как-то, мягко скажем, совсем некрасиво. А вообще получилось, что мы имели дело с большой, долгоиграющей, десятилетней аферой под видом политики. Алина, раз уж вы заговорили уже о Навальном, давайте рассмотрим несколько сюжетов, так или иначе связанных с ним. Вы действительно достаточно жестко критикуете Волковую команду, называя чуть ли не аферистами с 90-х, которые оставили да, вот Навального в тюрьме, а активистов, соответственно, под каток репрессивной машины, которые они сейчас будут попадать. Как вам кажется, находясь сейчас в исправительной колонии номер два города Покрова Владимирской области, сам Алексей Навальный разделяет такие же ваши мысли? Ну, вы знаете, люди с, людям очень сложно отказываться от своих заблуждений, от того, на что они потратили годы жизни, и, скорее всего, конечно, он не разделяет а мои позиции, имеет какие-то иллюзии, хотя в глубине души он должен понимать, что он угодил в ловушку, которую устроил себе фактически сам, я повторюсь, а по этому поводу уже высказывалась. Я уверена, что он приехал в Россию под ложные гарантии. Я уверена, что Алексей Навальный неадекватно воспринимал масштабы своей как бы, личности и политической значимости и не сопоставил ее с реальностью здешней диктатуры. И также он переоценил возможности влияния Запада на эту ситуацию. Мы с вами видим, что Запад фактически, к сожалению, пока все устраивает. Несмотря на санкции какие-то высказывания, все они носят умеренный и дипломатический характер и не влияют радикально на ситуацию. Никто не хочет рисковать теми экономическими выгодами, которые они имеют а, с Россией. То есть Алексей Навальный фактически поверил в свой собственный миф и пал жертвой этой веры, что для политика очень самонадеянно и характеризует его, конечно, не как политика, а как вот, ну, определенного склада психического личности. Но в политику с таким идти опасно, потому что сейчас он подставил себя, а потом он подставит других. Ну и какой потом? На самом деле он подставил всех. То есть вот его называют героем, но герой, не должен, герой может рисковать сам собой, не должен рисковать другими. А он фактически сделал заложниками всех нас, особенно находящихся здесь. Жертва, вот вы произнесли это слово, вот жертва Алексея Навального, да, ну не в прямом смысле употребления этого слова, она была напрасна или нет? Она была не только напрасна, она была преступна. Преступна со стороны Алексея? да. Но при этом, я так понимаю, что вы считаете, что он просто в виду как бы неправильной оценки ситуации вот это вот преступное действие произошло, а не умышленно. Если бы он оценивал ее правильно, он бы этого не сделал. Потому что это даже не те довольно вегетарианские времена, когда сидел Ходорковский. Хотя и Ходорковский с его огромными деньгами и связями просидел достаточное количество лет. Это совершенно другое время. Более того, раньше время шло, мы же идем от традиционализма в постмодерн, время убыстряется, и события убыстряются. То есть раньше 10 лет это было одно, а сейчас 10 лет или 3 года, это совсем другое. То через, через год, на самом деле, Алексея Навального, может быть, никто и не вспомнит. Чем больше уплотняется информационная повестка, тем, чем, более, чем современней становится мир, не наш, но глобальный, мы все равно же живем в глобальном мире даже здесь, тем совершенно по-другому течет время. И иметь какие-то гарантии, что ты просидишь в тюрьме и выйдешь оттуда тем, кем туда зашел, и с той же целью, с которой ты туда зашел, ну как минимум глупо. Еще один сюжет, так или иначе, тоже связанный с Алексеем Навальным. Вообще у нас были долгие 10-дневные каникулы в России. И вот первая половина, по крайней мере, их была крайне скупа на какие-то события. Но во второй половине начали разворачиваться несколько линий. В частности, одна из них связана... С внезапной пропажей и таким же внезапным обнаружением министра здравоохранения Омской области Александром Мураховским, который ранее возглавлял а, ту самую БСМП, куда госпитализировали Навального после отравления в августе 2020 года. Вы у себя а, в фейсбуке сравнили этот сюжет а, с шоу или с сериалом, причем вы написали, что медианакачка... А, происходит э, со стороны самой системы. А почему, на ваш взгляд, в системе это вот, э, нужно накачивать эту историю, раскачивать ее? А, потому что, как ни странно, с одной стороны, Алексей Навальный системе больше не нужен, он был той прокладкой, которая сделала вот, дихотомию власти оппозиции, за счет которой государство существовало, потом она укрепилась, и эта прокладка не нужна. Но, видимо, как вот, и вся, как если раньше были э, разговоры о условной силовой башни, условной либеральной, сейчас осталась только силовая. Но, видимо, как бы либеральная башня тоже как-то шевелится. И кто-то делает ставки до сих пор на Алексея Навального, и власть все-таки неоднородна. Она же не может измениться за раз. Вот вчера было так, а сегодня стало это, так. Да? То есть и кому, и кто-то, кто делает ставки на Алексея Навального очень сильно заинтересован в том, чтобы он не исчезал из инфоповестки, и чтобы все криминальные странные истории, которые с ним происходили, они актуализировались вновь. Поэтому, конечно, я опять я не хочу играть в конспирологию, я допускаю, что это вообще все было случайностью, и что человек пропал совершенно случайно и случайно нашелся. Хотя, может быть, с ним про беседу проводил, мы не знаем, но Неважно, что происходило на самом деле, в постинформационном мире важен нарратив, наложенный на это событие. Нарратив сразу накладывался такой, что это связано с Алексеем Навальным, и что это связано с тем, что надо устранить свидетелей его отравления. Логический вопрос «почему?». А может быть надо устранить свидетелей отсутствия его отравления. То есть эту ситуацию можно трактовать совершенно как угодно. Мы не знаем реальных обстоятельств, вряд ли их в ближайшее время узнаем. Но стоит отметить, что трактовали ее в пользу Алексея Навального, собственно, большая часть официальных СМИ. В таком случае у меня возникает, как мне кажется, логичный вопрос. Вот вы говорите, что какая-то часть системы может быть заинтересована в появлении различных медиаповодов, связанных с Алексеем Навальным, и чтобы он с этой информационной повестки не уходил. Однако мы же помним, что в августе 2020 года его пытались утра отравить, то есть устранить, убить. Что поменялось с августа 2020 года на сегодняшний день? Что получается из ваших слов? Теперь какая-то часть системы не заинтересована в том, чтобы Алексей Навальный уходил с информационной повестки. Подождите, какая-то часть системы пыталась отравить, а какая-то часть системы пытается делать на него ставку. Здесь нет никакого противоречия. Мы же сказали, что власть неоднородна, и силовая башня, и условно-либеральная тоже силовая, на самом деле. Но ну, назовем ее условно-либеральной. Продолжают существовать. Тут нет вообще ровным счетом никакого противоречия. Более того, я думаю, что вот по этой истории с этим квадроциклом вообще это все напоминает мне сюжеты конца, конец 80-х, когда были всякие фильмы «Алиса Мелофон», «Космические пираты». Вот этой истории только космических пиратов не хватает. Этот человек… С его лицом, как будто он из какого-то комикса, поставленного по книге Мамлеева, сам доктор. да, И слово квадроцикл совершенно нелепое, как из какой-то советской фантастики. И сама история, как человек завяз в болоте каком-то, исчез, встретил медведя. Все это очень напоминает сериал «Глуховско» по глуховскому топе, только в комической исполнении. Наши спецслужбы продолжают оставаться совершенно бездарными, они лепят совершенно бездарные сюжеты, в которых противоречия не то чтобы заложены в сценарии, а рождаются по ходу пьесы. То есть это не какие-то супермены и супергерои, в конце 90-х там было 3% профессионалов. Сейчас они укрепились только, ну как сказать, укрепились финансово, конечно, и укрепились, что за ними стоит поддержка там, военных больше, чем стоял тогда, и укрепились, им уже просто некуда отступать, да? совершился такой консервативный реванш. Но это же совершенно не значит, что они стали умней. Более того, скорее всего, они расслабились и стали глупей. Поэтому мы и видим то, что видим. Мы вот как бы с вами пытаемся быть рациональными, логичными, умными, исследовать тут, находить какую-то логику. Но, возможно, такой четкой логики здесь и нет. Мы имеем дело также с системными ошибками в том числе. В заключительной части я бы хотел поговорить о прошедшем 9 мая, Дне Победы, отголоски которого до сих пор еще звучат, и в том числе в информационных лентах 9 мая, которая, к сожалению, как мы видим, уже не первый год, да, наша власть превратила в такой культ победобесия. А вот для вас лично 9 мая это что? Для меня это, конечно, я вообще не любитель праздников, я не любитель показухи, и мне не нравится при этом слово победобесия, если у людей погибли родственники на войне, и у них свое особое отношение. я считаю, что это интимная вещь собственно для каждого. Но тут я могу говорить только банальности. Совершенно подло и пошло тратить деньги на парады, на разгон облаков и на показуху, когда, во-первых, ветеранов-то почти не осталось, а, во-вторых, кто остался, и просто старики живут, черт знает как. Во-вторых, это унизительно для государства и страны в общем и целом, что фактически за сто лет никакого более значимого события, собственно, не произошло. И вообще все время оборачиваться в прошлое. Но ну, не говоря о том, что это уже, уже слышу рефреном с детства, это все знают, а почему э, побежденные, якобы побежденные, живут хуже победителей. Но ну, не говоря о попытке подлый переписать Путиным историю, да, и сказать, что только Советский Союз и российский народ был победителем, а не конгломерат союзников. Это попытка отрицать то, что, в принципе, история могла пойти совсем другим путем, попытка замалчивать там общеизвестный такой факт, тоже секрет Палешинель, как факт молотова ребентропа. и фактически, в общем-то... Советский Союз мог напасть первым, да? это просто не произошло, потому что Гитлер всех, как говорится, в какой-то момент переиграл и поступил совершенно неожиданным образом. То есть попытка подписать историю под себя и сделать из себя героя на пустом месте, не будучи героем здесь и сейчас, это ужасно. Нам говорят, что мы не должны сравнивать... С... Сталина и Гитлера, и что это вообще ужасно, и как же так можно? Во-первых, можно все, если мы рассуждаем об истории, мы должны знать все. Но мы можем сравнивать, мы можем не говорить больше о сталинизме и фашизме. мы Пришло время говорить о путинизме, о напасней и сталинизма, и фашизма, только потому что он происходит здесь и сейчас, и отнимает э, наш с вами жизнь. А то, что все это происходит в формате софтнасилия, совершенно не отменяет трагичности происходящего. Ну да, людей пока не расстреливают, но в каком-то ментальном смысле мы все с вами немного мертвы, потому что мы выключены из актуальных исторических событий. Фактически Россия стерта ластиком с карты мира. И это тоже как бы очевидный факт. Фраза про Ваша фраза про Путина, героя на пустом месте, прекрасное такой превью к моему следующему вопросу, если ее понимать в буквальном смысле. Мы привыкли, что ранее, еще в начале нулевых годов, еще может быть там в 2010 году, ключевые западные лидеры приезжали на парад победы. Сейчас мы видим, что единственный лидер иного государства, который оказался рядом с Путиным на параде победы, это президент Таджикистана Мали Рахмон. Как вам кажется, Путин переживает внутренне по этому поводу? Я думаю, безусловно, это задевает его самолюбие. И это как раз подчеркивает тот факт, что России на современной карте мира нет. Ее нет ментально, экзистенциально, исторически, культурно. Она, да, финансово как бы есть, но этого же мало. С одной стороны, это очень сильно бьет его по самолюбию. С другой стороны, я думаю, что он находится в таком старческом маразме. И в такой же фазе распада личности что действительно ему важнее сохранение власти на данной территории и какие-то его амбиции, но ну это вот как ну вот на публику такие разговоры, Но вот хоть же сумасшедшая по улицам и говорят о себе невесть, что он тоже может говорить, что он властитель мира, но по сути как он же не как бы он же такой как называется пограничник, он же не сумасшедший вот который там слюни пускает, он в принципе то отдает отчет в том, что происходит, и ему важно сохранить свою жизнь и свои деньги здесь, и это ему куда важнее тех геополитических деклараций, которые он по инерции продолжает повторять. Ну, вот скептики наши могут сказать по поводу того, что не приехали западные или вообще какие бы то ни было лидеры, что условия сейчас такие во всем мире, пандемия, все стараются а, по минимуму делать какие-то контакты, совершать какие-то контакты. И вот а, тут я перейду к истории с пандемией. А, Владимир Путин заявлял официально, что он сделал а, две вакцинации, две дозы вакцинации. Какой мы не знаем, делали ли на самом деле, мы не знаем, потому что не видели ни видео, фото, подтверждений. И вот вчера издание «Проект» выпустил Сделал такое свое расследование, основанное на общении с анонимными источниками из Кремля, о том, что несмотря на то, что эти две дозы вакцины были сделаны, Путин по-прежнему сидит в изоляции. Люди, которые должны с ним непосредственно контактировать, должны проходить двухнедельную изоляцию, и он а, практически не возвращается к формату очных каких-то встреч. Вот эта вот, а, черта его характера о чем, на ваш взгляд, свидетельствует? Вы знаете, я в то что до не выходила, я выхожу только ну, по каким-то вынужденным делам, но не, то, не то, что я вообще не выхожу, но я минимализировала какие-то походы куда-то, как и большинство моих знакомых, которые еще отчасти финансово себе могут это позволить. Но здесь он совершенно рационально себя ведет, потому что мы не знаем, с чем мы имеем дело в лице коронавируса, и потому что, естественно, и вакцины тоже, чтобы понять, как они работают, должно пройти определенное время, которое еще не прошло. А другое дело, что как политик, стратег и публичная личность, ему не стоит выставлять на показ эти все страхи, и совсем было глупо напоказываться вакцинироваться, в это, конечно, никто не поверил. То есть, ну, лучше бы, ну, не можешь что-то сделать, но просто промолчи. Не надо было вообще привлекать к этому внимание. Ну, и к тому же сама вакцина «Спутник» вызывает у меня большие сомнения, я ни при каких обстоятельствах не буду вакцинироваться ей. что все, что производится в России, это просто опасно. Ведь они сначала сделали одну вакцину, теперь делают какой-то вариант «Лайт». Они издеваются над теми же пенсионерами, ради которых устраивают парад, их лишают возможности и пользоваться общественным транспортом, и за 1000 рублей они идут делать эту вакцину, которая не исследована, да, то есть непонятно, какие будут последствия. У кого-то там вообще случается паралич, и чего только не пишут в том же Фейсбуке. В общем, это какой-то такой сомнительный эксперимент над затравленными и безропотными массами, безусловно, он мне не нравится. Как вам кажется, Алина, Путин суеверный человек? Это я вот поясню, почему спрашиваю. Тут тоже в самом на прошлой неделе, когда были эти длинные каникулы, тоже еще один сюжет произошел. Появилось в социальных сетях видео, официально, видеооперативные съемки задержания шамана Габышева. И после этого издание Сибириалии написало, что один из вариантов, который рассматривался Росгвардией при штурме его жилища, было убийство шамана Габышева. Да, шаман, кстати, это вообще трагическая личность, и, к сожалению, к нему не привязано такое внимание, как к Алексею Навальному, и его, кстати, действительно в любой момент тоже могут убить. Печальная история, страшная история. И шаман, кстати, я, конечно, не врач-психиатр, а но я просто вижу, что это совершенно вменяемый человек, который просто живет в мире своих, как сказать. Своего образа, своего рода деятельности, но у нас же есть и колдуньи, и магии, у них целые передачи, все это ну, своего рода и бизнес, и самопрезентация, и позиция, но это никак не сумасшествие в современном мире, он совершенно не выглядит больным, и лечить его не от чего лечат. Я думаю, что да, Путин суеверен, как всякий дикарь, что в нем современного, так это понимание важности ресурса, но для этого особо умным-то быть не надо, да. Он вцепился в этот ресурс, как Кощей бессмертный, а так, да, похоже, что он всего боится, это магическое мышление дикарей, и тут он совершает ту же ошибку, что совершили... Те безмозглые идеологи, которые создавали и воссоздавали этот нео-новый, как бы заново красный проект, эту реконструкцию, не знаю даже, как это назвать, в общем, это, эту реакцию чкистскую, это Дугин и все прочие, они же реально верят в то, что они говорят. Ты, если ты веришь в то, что ты говоришь в 21 веке, если через тебя не прошел постмодерн, если ты не находишься на некой дистанции иронической от каких-то патетических лозунгов, скорее всего, ты болен. И если Путин поверил своим идеологам, или просто, может быть, он вначале не верил, но столько раз сам это повторял, что поверил, то, конечно, да, он превратился в такого совершенно автохтонного дикаря, который одержим неврозами и страхами. Но видите ли, у него такое количество ресурсов, что даже если он чем-то болен, даже если ему какой-то лишний куб ботокса то у него будет какая-нибудь токсическая реакция. Даже если у него еще будет 100 тысяч шоков, неврозов и странных реакций, он может пережить всех нас, потому что таковы достижения современной медицины, которыми пользуется Кремль. И Более того, ведь мы же с вами понимаем, что дело упирается не в Путина, власть перперсонифицирована только на публику, а так, конечно, нет, это довольно монолитная система со своими, конечно, нюансами, противоречиями, подковерной борьбой, но мы же понимаем, что никто не уйдет от власти просто так, и что если с Путиным что-то случится, то появится просто какая-то его замена, и я думаю, что она уже, уже есть какая-то договоренность о том, кто это будет. И последнее, что у вас прошу: вот есть категория людей, которые придерживаются такой жизненной позиции, что чем хуже, тем лучше, чем более запредельные какие-то идиотские, абсурдные законы принимаются, тем быстрее все это разваливается. На ваш взгляд, позиция чем хуже, тем лучше работает в случае с диктатурами или нет? Нет, в нашем случае она вообще не работает. Тем, ху тем хуже для нас с вами, тем хуже... Дело в том, что если бы все происходило в какой-то маленькой, такой компактной стране, и там бы все было быстро, в какой-нибудь там, не знаю, Швеции или Норвегии, все бы было просто и быстро. На самом деле власть как бы тупа, но она научилась вот этому азиатскому, византийскому хитрому способу управления и перекладывания там, одних акцентов на одни области, других на другие. Как-то они научились всем этим, всей этой огромной территории управлять. Она очень медленная, она да, по-азиатски медленная. И то, что те вот это чем хуже, тем лучше, мало мало того, что продлилось 20 лет, но ведь и 50 может продлиться. Но людей все-таки да не расстреливают, они садятся в тюрьмы и выходят, кто-то терпит, У людей не отняли последние. Вроде бы уже все, это даже не бедность, это даже не счета, учитывая ту инфляцию, которая сейчас происходит. Но. Они как-то живут. Я лично не понимаю, как. Я так не могу жить и не хочу жить, но, к сожалению, большинство понимает это большинство, созданное за путинский период правления, когда само население стало еще, по сути, более регрессивно, чем сама власть. Логика «чем хуже, тем лучше» действует только в тот момент, когда назрела революционная ситуация. Вот Когда масса уже готова выйти, кстати, вот почему Алексей Навальный приехал раньше, если бы он приехал в рев ситуацию, другая бы была история, и люди бы вышли. А если нет рев ситуации, и народ готов терпеть, то чем хуже, тем хуже, соответственно. Поэт, писатель и политик Алина Витхновская была сегодня гостем канала Форума Свободной России. Алина, спасибо вам большое.